Чем больше длина нити, тем больше период колебаний. Поместим под маятником магнит. Период колебаний уменьшается. Перед нами формула периода колебаний математического маятника, где l — длина нити маятника, g — ускорение свободного падения.